привет всем. С некоторым опозданием небольшая заметка по поводу того, как скушали коллективно очень быстро и буквально костей не оставили от некой Регины Тодоренко. Честно, вот до этого инцидента я даже не знал кто это. И сейчас, в общем-то, не знаю. Но мне стало любопытно, я нашел видео, с которого все началось. И цитата, которая там звучит, буквально следующие, вот слушайте. Но нужно быть настолько психологически больным человеком, да, вот которая там берет камеру и говорит, боже, мой муж меня бьет! Ты что? Ну, ты, как бы у тебя есть мозги вообще, как, как бы. Что с мозгами в этот момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать: мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что а -а -а. ты сделал для того, чтобы он тебя ударил? Я помню, это недавно. Собственно, это все. Это, это, это фраза, которая стоила, видимо, ну, может быть, не навсегда, но, по крайней мере, на длительное время стоила карьеры, некой, в общем, деятельницы, там, заслуженный инстаграмов. Наверное, я сейчас угадываю, я не знаю, понять не имею, кто это. А, фраза, в общем-то, да, с одной стороны, ничего особенного не, не значащая, да, то есть, ну, ну подумаешь, там, в, ча в частной беседе, что-то там сказано на ютюбе, с одной стороны. С другой стороны, там есть, вообще-то, серьезная разумная часть, которую прочим курицам было бы неплохо, вообще-то, заслушать и услышать то, что она сказала. Вот, но поскольку удобнее гораздо вырывать отдельную фразу из контекста, да, и не понимать, о чем она сказана, потому что это работает не только против чужих, это работает и против своих. У меня возникла картинка вот в точности как пирания, знаете, когда пираньи набрасываются, кого-то жрут, жрут, жрут, жрут, жрут, жрут, то есть обычно они жрут ну, мужиков, понятное дело, тем более в теме домашнего насилия. Тут, что называется, в борьбе одну из пираний поранили нечаянно. Такое же бывает, когда акула коллективно там что-нибудь жрут какой-нибудь кусок мяса. Одну поранили, из нее кровь пошла, и она тоже идет тут же вход. Вот абсолютно такая картинка. По-моему, ее просто съели, кто бы это ни была. Что называется, из какого-то там заслуженного деятеля инстаграма Тут же стало буквально, что называется, пожатым И вообще вся, вся идея, вот, ну, вся история К большому сожалению, очень хорошо помню этот эпизод Вот в фильме, сейчас я его проиграю Я, я не знаю, что это за фильм Если их сможете подсказать, что за фильм Будет любопытно, я бы хотел найти ее в нормальном качестве По-моему, вот именно про это, собственно Весь эпизод Шестая танковая армия генерала Дитриха не могла пробиться к Будапешту. Дитрих, вы оставили Венгрию, а теперь готовы отдать врагу и Австрию. Мой фюрер, шестая танковая армия, Дитрих. хватит Дитрих! Я лишаю вас всех орденов! уже! Зорвитесь с него ордена! Вон отсюда. Собственно, по-моему, эпизод очень хорошо изображает э, именно то, как, собственно, чем кончилось вся это, как поступили с этой уважаемой Региной, какими бы заслугами она не обладала до того там перед этим Проктором Гэмблом. В чем урок? Ну, про содержание того, что она сказала, тут, наверное, отдельное, в общем песня. Тут есть что сказать, вообще-то, да, просто ну, тут нужно думать, прежде чем что-то что умозаключать про это сказанное, а не реагировать коленным рефлексом, вот, на уровне, там, не знаю. Рефлексы работают, знаете, и у, этой, у обезглавленной лягушки. Вот здесь такое ощущение, что, да, голова не была задействована в этом, <laughs> в этом процессе. Просто Одна из пираний что-то вдруг такое да, даже не сказала, а им показалось, что она сказала что-то против них. Вот. И прежде чем они успели разобраться, ее уже съели. То есть это как в анекдоте про жирафа, типа, а у жирафа был смешной анекдот, да. Если, у, у зайца, пардон, да, там у зайца был смешной анекдот. Вот. Но к тому моменту его уже съели, поэтому уже неважно. Они теперь, естественно, никто не, не сможет и обратный ход взять, потому что все, они уже как бы все сказали. Отдельно доставила Екатерина Шульман, да, потому что она в последнем статусе по этой теме прошлась. И ее там спросили, типа, ну это же буллинг? А она говорит, какой же это буллинг? Вот когда вам пишут, типа, как только вы можете отвернуться, это не буллинг. Вот если вам написали, мы знаем, где, где, где ты живешь, и мы тебя найдем, то это буллинг. Вот, то есть Екатерина Михайловна замечательно это, переобувается в воздухе, там, в прыжке. Uh, а ответ на вопрос, типа, или там на тезис, а мы знаем, где ты работаешь, и мы разорвем твой рабочий контакт, на котором ты живешь. Это типа не буллинг. <laughs> вот так вот. Uh, что из этого извлечь всем остальным инстаграмным uh, этим сотрудничающим? Вы думаете, что... Uh, есть, uh, вот это в этом эпизоде Гитлер, это как бы есть ваш проктор и Откуда мы это знаем? Но ну, мы это знаем, например, из, из рекламы Джилет. Это же тоже их там, да, то есть, что памперс, что Джилет, там корни все из одного кармана идут. И мужчина, например, хорошо знает, как это все работает уже, и сделал соответствующие выводы про продукцию жилет. Вы, если думаете, что вас там будут все время облизывать только потому, что вы правильного пола там, нет. Вас будут облизывать только до момента, пока вы повторяете строго то, что вам разрешено повторять. Потому что если вы хоть на шаг в сторону от линии партии отступаете, вас кушают на месте. Хам, хам, хам. Все, вот и Все. Если у вас хватит как бы ума какой-то вывод из этого сделать, где вы, собственно, работаете и на чем вы зарабатываете, ну, сделайте этот вывод. А если вы работаете, там, на условного Гитлера, ну, тогда не удивляйтесь почему с вас самих могут, там, быстренько это самое, в расход пустить. По поводу, собственно, содержательной части того, что Регина успела сказать. Мне, наконец, в какой-то веке пришло оповещение, и я увидел, что у Макса Майора будет обсуждаться... Ворошиловский стрелок. Я не могу железно прям ручаться, что я смогу туда попасть, вот, но я очень постараюсь. И если я попаду на Ворошиловского стрелка в качестве уже выступающего, а не хоста, я займу непопулярную позицию, а именно буду, если мне дадут, конечно, слово, если будет такая возможность, то в общем, я буду рассуждать именно тему, что главная героиня сделала для того, чтобы случилось то, что случилось. Не умоляя всех прочих, не умоляя действий всех прочих участников этой многоходовки. Вот, там все очень не так просто, как кажется при поверхностном просмотре. Ну, а на этом у меня все. В общем, Регине мои соболезнования. Вот, а всем, кто ее кушал, знайте, что вас скушают ровно так же и еще даже быстрее. А выводы делайте сами. Пока.